И сходится. и они этот долг помнят, они никогда, никогда да, его не простят, конечно, они отловят человечка, отыщут его и заставят его эту связь восстановить, заставить его споткнуться, да, прийти, ну пойти, скажем так, да, особенно с женщинами, -то. они посылают ему какому-нибудь мужчинку, которому там начинается, ах, какая любовь, а мужчинка не испытывает никаких абсолютно этих чувств по отношению к этой даме. Удамы гормон зашкаливает зашкаливает разум, она бежит к какой-нибудь бабке, а бабка тут она уже сидит, она уже от <как> приготовленная, вот она сидит и дожидается ее, она бежит к какой-то бабке, ой приворожи, ой надо, ой, ой мне пожалуйста. Она говорит, не вопрос. Она делает ритуал, и этим ритуалом она восстанавливает эту самую печать. То есть мужичок попал под раздачу? Девочка попала под раздачу. Мужичок, а, мужичок? а мужичок он может легко совершенно сорваться с крючка, никаких претензий никому а с не нет. С крючка-то он сорвется, но Засла. это же канал кто и девице получается от мужичка. А Почему от, <свят> от колдуньи? Мужичок вообще может даже быть ни сном, ни духом. Не Просто стоит. это страсть была этой девочке внушена для того, чтобы она пошла на методы, которые приведут ее к этим силам обратно. А мужичок так вообще... Он будет это... расплачиваться за эти методы. Конечно будет. Да. Ну, Конечно будет. Подожди, но ведь все-таки в каких то случаях привороты работают? Конечно, они работают. И в каких случаях они работают. И если да. вот такой да. товарищ попал, раздачу это то... Это совсем другая история. Я говорю, мы сейчас пожалуйста. разбираем ситуацию, как восстанавливаются методы. Да? А приворот это вообще отдельная тема. Она да, больше совершенно с восстановлением нет, не быть связана. Устанавливается энергоинформационная связь на уровне Судхистана чахты между мужчиной и женщиной, mm -hmm. достаточно мощная. Как правило, на уровне сфатхистана, на уровне эфирного тела работают сущности, ну скажем так, малкого пошу, то есть, так, на вольных хлебах. Они устанавливают эту связь, взамен они начинают питаться энергией, то есть им нужна энергия, энергия страсти, энергия эмоций. И сидят они, соответственно, на этом, на, этих, на этом самом канале. Пока канал существует, они находятся при питании. Как только канал разрывается, канал смывается, они, естественно, останавливаются без питания. Но поскольку они все таки сущности, они этот канал поддерживают, люди испытывают друг другу неподдельную эмоциональную связь, и не только эмоциональную. Вечно он, естественно, продолжаться не может, он должен постоянно подделываться что эти эфирные сущности, они у них короткий период жизни, очень короткий, да, поэтому он должен постоянно быть, подделываться. Исключение, который приворот, который делается на крови. И то приворот на крови делается обязательно каждую луну. Каждую луну он должен обязательно подделываться, так, такое правило. Долго приворот не держится. Как правило, никогда никакие привороты добром не заканчиваются, потому что это внедрение чужеродной программы в сознание другого человека. Если человек грамотный, он разбирается с этим вопросом сам. То есть он понимает, что связь это какая-то противоестественная надо что-то делать. но худой конец сходить в церковь, обычно в церкви все это дело ритуалами, прочищениями, чистками и так далее, оно все это дело может быть снято. Но как правило люди у нас целиком полностью безграмотны, целиком полностью не разбирающиеся в этих вещах. Мужчина собственную страсть воспринимает как нечто нормальное, даже если и закрадывается у него в голове, что что-то что здесь есть не то, как-то в логику происходящего не вписывается. То, как правило, до ментала такая мысль, если на ментале такая мысль появляется, то держится она там крайне недолго, она опять вниз на страсть уходит. А сущности эти, которые приживляются к человеку, они заставляют его постоянно испытывать вот эту эмоцию, потому что они постоянно Желают питаться. Человек хочет три раза в день кушать. Это они тоже хотят. Три раза в день кушать. Они желают питаться. Человек начинает все больше и больше и больше испытывать эту самую страсть. Но поскольку это чужеродное внедрение, это чужеродная программа, которая захватывает пространство в сознании с каждым разом все больше больше и больше, астрал человека реагирует, начинает реагировать на эту программу как на, на, на чужеродную и начинает беситься. То есть ярость, у него появляется ярость, агрессия. Как правило, мужчины нашего, нашей культуры, мужчины, наши, попавшие под такую раздачу, решают этот вопрос через выпивку. Поэтому люди, перевороченные очень быстро спиваются, спиваются быстро. Во-первых, почему? Потому что это им помогает им не думать, а справиться с такой напастью можно лишь удержав точку сборки на ментале, то есть начать осознавать свои поступки, оценивать их с точки зрения ментала или выше. А алкоголь не дает этого делать. Поэтому алкоголь упорно держит точку сборки на Австралии никак не выше. На Австралии это такое животное сознание, которое живет только своими животными функциями. Поесть, попить, размножиться. И для приворотных сущностей, в принципе, это достаточно хватает. То человек не разрывает эту связь, наоборот, он ее начинает самостоятельно подогревать. Даже делать ничего не надо. Он как выпьет, у него сразу к предмету страсти. Как выпить, так к предмету страсти. Наркотики, тяжелейшее, тяжелейшее явление, которое уходит как бы тоже на поддержание этой же самой, этого же самого приворота, но самым тяжелым, повторяю, является приворот на крови, потому что кровью питаются сущности очень низкого пошиба, и они, как правило, человека никогда не отпускают, то есть они заставляют его. Держать эту связь больше, больше и больше. Причем при привороте на крови под раздачу ей попадает еще дама, которая тут переворачивает, она, она тоже не может избавиться от этой связи. То есть эта связь острая. Поэтому приворот на крови не разрывается никогда. Чтобы снять приворот на крови, оба или хотя бы один, тот, кто хочет снять с себя эту, эту привязку, должен Поститься 40 дней, то есть через голод, через хлеб, через воду, через полную аскезу, уход от людей, и вот только тогда, когда вот эти сущности оголодают до такой степени, чтобы стать бессильными, вот тогда их может себя скинуть. А так это как язм, как присоски, как кровопицы, их так и называют. Вампиры, кровопицы. Снять да их а очень тяжело, ни ни ни Один человек, человек он не осознает его проблема, что он не осознает. А, если осознает. а если осознает, значит должен поступать так, как положено. То есть поднять точку сборки на ментал, начать думать головой и сделать себе чистку. То есть, если ты понимаешь, что тебя опоили, опоили кровью, значит у тебя только единственный выход это поститься с дней, уходить от людей да, и думать, думать, думать, пока голова не треснет. Поверьте, если бы эти колдуны, сущности и люди, которые их проводят, не нужны были бы здесь, а нужны, я напоминаю, для естественного отбора. Потому что выжить и победить должен сильнейший, а все остальные могут так жить, не задумываясь. Если они живут, не задумываясь, то, собственно говоря, туда ему дорог. И никто спасать. Да, вот такие правила игры. Если человек не заботится о себе сам, о нем никто заботится не будет. Народная мудрость. Хочешь помочь, Помоги сам. Совершенно верно, на Бог надейся, а сам не площадник. Думай головой, анализируй все, что с тобой происходит, а не иди вслед за своим нижним мозгом. А да? Значит, не дождаться момента, вот я, допустим, поняла, я для себя решила, что я дождусь момента, когда он перестанет думать детородным органом. Значит, я такого момента не дождусь. Не, не дождетесь, потому что сам он не будет... Если связка очень... Длительная, Тут на кровь точно. Если она длительная на кровь и подделывается регулярно, да. Не, без, без а Ник своей кровью, да, вот, ну, ты ж дама, дама, которая привораживает, да, она обязана каждому ну, это все дело делать. Да? Ну, дождитесь климакса дамы, когда ей будет нечем уже это делать, и тогда все отпадет просто само собой. Это единственный вариант. А другого варианта нет. Обычно женщины, которые идут на такое, на такое они идут в обак. То есть они понимают, что от этого потом не отмыться будет никакими причищениями. Ну у меня да, был случай, когда я даже сам чтоб совсем недавно от подруги своей услышала, но ну, это сейчас, видимо.. Как бы информации mm -hmm. много, и такое мнение, что а что такого это запросто, а потом все сходишь, да, типа, да, а, а в Да, да. Вот, вот это И страшно. информация, дело в том, что информация в интернете, она стала. Почему раньше такая информация находилась под тяжелее, жесточайшим запретом? Потому что вот в руки глупца она попадет, дама, не соображающая ничего от любви, начинает искать варианты, как бы привлечь, да, идёт на такие крайние меры. А потом, вы даже не представляете, рождаются больные дети. Вот то есть так. такие семьи долго не держатся, а распасться они тоже не могут. Они мучают друг друга. Дети в этой семье мучаются. Это катастрофа. А, то бишь, если у, говоря, у мужчины точка сборки на менталии, то в принципе. У него есть шанс справиться. Он справится, да. Потому что у меня был такой случай, да. я вот как бы Кого угодно, но его не получится. Я не знала вот этих да. моментов, У нее не получилось. Она, ей было очень плохо, то есть она себя привязала. Она очень тяжело страдала. Да. Значит, смотрите, шанс один единственный. Один из тысяч есть. Но, опять же, он зависит только от силы сознания самого мужчины. Должен быть человек, которому мужчина доверяет. Доверяет на все сто процентов. И этот человек должен дать ему информацию, что его преворажили. Ни один мужик не согласится, ну за очень редким исключением, не согласится жить с мыслью, что на него повлияли, что это не его добрая воля, что это не его любовь, не его страсть, а что его преворажили. Но человек должен быть действительно очень значимым. И тогда в голове начнет что-то включаться, он начнет смотреть на объект своей страсти немножко другими глазами если эту информацию постоянно поддерживать, потому что без этого они тоже не сидят, uh -huh. сидят да? uh -huh. они же будут стараться эту мысленную из головы стереть всеми возможными путями. Найти оправдание, сказать, да он ошибся, да у него там жена дура, это ему она ему уши напела, он-то в принципе мужик хороший, но он в любви ничего не понимает, ну и так далее. То есть найти любое объяснение, которое заставит ментал не функционировать на эту тему. Uh -huh. вот. Поэтому человек должен быть очень и очень значимым. То есть, как правило, это друг, да? Как правило, это человек, как бы с точки зрения логики привороженного, не испытывающий нужды в результате. То есть он не должен быть зависим от результата. Заинтересован, заинтересован правильно слово, да. А какие еще признаки? кроме ну, того, что он пьет. Что еще с ним может происходить? Значит, меняется. Меняется его образ жизни, очень сильно меняется. Меняется человек вообще сам. Чем глубже эта связь, тем больше становится меняться человек. У него меняется образ жизни, у него меняется образ мысли. Он либо толстеет, либо худеет, у него меняются вкусовые предпочтения, у него меняется предпочтение в одежде, у него меняется круг друзей, то есть все что будет связано с пониженной точкой сборки. Если раньше человек, например, думал о науке, да, или там как-то следил за собой, то с момента вот этого природа наплевет на науку, он перестанет за собой следить, он станет подобной такой хрюшкой, ну мылся, не мылся, ладно, завтра, по-моему, потом. То есть чем ниже падает точка сборки, тем больше животное превращается в человек, У него даже появляется облик животного, то есть, на которого он начинает быть похож очень сильно. То есть у меня лишается человеческого обличия. И с каждым днем это становится все очень и очень заметно. Пожалуйста, просто.